Приветствую, зрители подписчики моего канала. С вами Веном. Мы продолжаем прохождение StarCraft Remastered. Сейчас у нас на очереди получается седьмой эпизод. Нет, точнее, извините, седьмая глава Кровь Патриота. Если вы помните, то были кое-какие проблемы у Стукова. Флагмана ЗД, Александр, периферийная орбита Браксиса. Адмирал. Из-за вмешательства зергов, Менгску и Рейнеру удалось бежать через врата искривления. Незадолго до того, как наши войска были разбиты, вице-адмирал Стуков отправился сюда, на планету Браксис, с большим отрядом. Но почему он оставил битву на Айюре? И зачем вернулся на Браксис? Не обижайтесь, адмирал. Но, быть может, Стуков не настолько вам предан, как вы думали? Насколько вы еще слишком молоды, лейтенант, я пропущу вашу дерзость мимо ушей. Мы с Алексеем были друзьями задолго до вашего рождения. И тем не менее, его нужно найти. Если он здесь, ему придется объяснить свои действия. Адмирал, сканеры обнаружили на поверхности планеты, прямо под нами, рабочий пси-аннулятор. Судя по всему, вице-адмирал Стуков нарушил приказ и не уничтожил его на Дарсонисе. Что? Не может быть! Я предупреждал вас, адмирал. Стуков предатель. Он восстановил псианулятор, чтобы сорвать вашу операцию. Не могу поверить. Черт возьми. Но доказательства неопровержимы. Алексей, что же ты наделал? Вероятно, вы с самого начала были правы, лейтенант. Приказываю вам проникнуть в комплекс псианулятора. И решить вопрос с вице-адмиралом. Есть, адмирал. Вы совершаете ошибку, адмирал. Ладно. Я думаю, что он потом в этом будет каяться. Убейте его. Убейте, стукла Дюран должен выжить. Ну, понятное дело. Задание Погодите, у нас будет здесь ликина. не очень сложное. -ка Интересно, как они, как они заложили бомбу так, что она взорвалась с другой стороны. Да, все <с Я слушаю. Ну что, ребятишки, давайте мы сейчас пройдем и убьем этого чертового стукова. Я слушаю. Конечно. Есть. Go, Конечно. Есть. Я обо всем позабочусь. Есть. Так, что тут у нас? Конечно, есть несколько проходов, есть еще Конечно, и похож какой-то телепорт. Куда-то, в какую-то область этого центра. Неверный код. В доступе отказано. Отлично. Ребята. На южи компьютеры, да, Выполняю. забавно, забавно. Я обо всем позабочусь. 99-й год, и я не на южи компьютеры. Хотя я сижу Выполняю. за компьютером. конечно. Я обо всем позабочусь. А -а -а. Есть. Ирония. Я обо всем позабочусь. Как это? Ладненько Гарри, ни слова этим предателям. Мачи их, парни. На помощь? Выполняю. Конечно. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Конечно. Ни слова им парни. Я обо а -а -а. всем позабочусь. Конечно. Выполняю. Давайте пойдем дальше. Конечно. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Есть. Так что это тут у нас? Выполняю. Пожалуй, это было бесполезный. Опа. Выполняю. Куда ты сваливаешь, Выполняю. сучонок, а? Э? Иди сюда, ублюдок. Выполняю. Ладно, не все они к нам достались, конечно. Написано, любую и них, любая... Камеры наблюдения включены. В четвертом секторе расположена мастерская по ремонту Голиафов. Да я бы сказал, даже нужно их угнать. Так, Да, интересно то, что тут всего 8 кнопок Насколько я вижу И какую Конечно, кнопку нажимать <связать> Причем, походу, они вообще есть. ничем не нумерованы ни, Никак Выполняю. не обозначены Эти кнопки я обо всем 8 есть. кнопок Что на этих кнопках Выполняю. может находиться, да? Конечно, я даже не знаю я обо всем Ладно, идем дальше есть. Я обо Там, кстати, был проход еще выше Мне вот интересно, есть. куда он вел ну, вообще, Конечно. наверное, уж сначала Галиафов угнать, верно? Выполняю. Скорее Конечно. всего, да. Угонил сначала Галиафов, потом уже. Выполняю. Вот дерьмо. Минус один морпех у меня получился. Выполняю. Конечно. Я обо всем позабочусь. Неверный код. В доступе отказано. Так, идем, давайте-ка захватываем Галяфов. Там безобразие с компьютерами. Ой. А ну давай, выкладывай коды, доступ. Ничего <связывая> я вам не скажу. Стойте, Я все скажу. Пароль фарном. Код доступа принят. Спасибо. <плычки> <плычки> Ребята, так... Уведомления включены. Вице-адмирал Стуков находится в секторе 8. Это Стуков? Серьезно, он тоже оказывается гост. Чем могу быть полезен? Буду знать. Слушайте, а мне вот интересно, вот э, можно было, наверное, даже дюраном пройти? Хотя, наверное, позабочусь. вот эти турели, они все равно бы спалили Выполняю. его. Скорее Конечно, всего... О, подожди-ка, тут паренек стоит. Позабочусь. Эй, паренек. Конечно. Есть. Я слушаю. Есть. Конечно. Что тебе нужно? А, ладно. Чем могу быть полезен? Конечно. Прошу прощения, паренек, что тебя больше нету в живых. Так, а Есть. вот мы сможем ли Голиафов занять? У Мне вот интересно, Конечно. они не будут ли заниматься Я обо персоналом, обо всем потому что... Я обо всем Есть. Я обо всем и по-моему, да, они сейчас что могут занять их. Так, ну, по-моему, мы всех убили, да? Вот Откуда этот парень прибежал? Занимайте голиафов, короче, ребятишки. Мне нужны все голиафы. Отлично. Теперь у нас есть реальная мощь. What the fuck? А куда делся голиаф? Тут же был голиаф. Куда он делся? Ты не понял прикола. Какие будут Главный чувак занял и при этом не хотел за нас воевать, пока к нему не пришел Какие парень. Будут а вот мне интересно, Голиафы как чинить теперь? Место да, вот это вопрос Сеть тоже такой серьезный. Потому что их же нужно чинить, а как их чинить, что если они... Ну, если у нас нету заменить? рабочих. КСМ если у нас нету. Так, я вижу КСМ. Этот КСМ нам будет служить или нет? Присяг... Присягнет я ли он на службу Дюрану, самиру? Есть. Что-то я не понял. Эй, а чем он стоит? Чем могу быть полезен? Есть. И Выполняю. чё? что то я не понял, он Чем не будет там, быть видимо, полезен? работать? Выполняю. Я обо Конечно. Конечно. Конечно. Могу быть и получается, Есть. может быть, даже лучше Конечно. взял бы просто и... Характер недомогания. А, слушайте, а может восстановление надо использовать? Да нет. Эй, я в деле. Может даже лучше, если бы у меня были бы просто марики, а не... То вы понимаете, что именно. Че он не хочет на нас работать, на ё-моё? Ну она его может лечить, а он не хочет на нас работать. Че это за хрень? Чини давай мой Ша, кляв. Кирли, ты встал. Сука, он бездействует просто. Я слушаю. Ну, жопа. Какие голиафы теперь мы чинить не можем. Чем могу быть полезен? Нахрена я тогда Голиафы Выполняю. взял. Конечно. Я обо всем позабочусь. Есть. Я да. обо всем Конечно. что чувствую, сейчас будет минус Выполняю. Голиафы. Есть. Конечно. А, ну хотя вообще, кстати, извините, у меня кристаллов нету, да, минералов. Конечно. Так что я бы все равно чинить бы не смог бы. Выполняю. Я обо всем позабочусь. Да -мо, выполняю. Ч это там за говнюк Есть. сверху бегает? Забейте на него вообще. Выполняю. Есть. Идем давайте-ка напрямую к стукову. Выполняю. В гости. Конечно. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Гори синим пламенем. Отлично. Гори Горит синим пламенем. Выполняю. Я обо всем позабочусь. Так, поднимайтесь, давайте, по этой лестнице. Чертовые инвалиды. У нас Конечно. есть еще парочку задач, я которые нужно выполнить. Конечно. Так, я где же у нас позабочу. стуков здесь? Где проход Конечно. к нему? А по-моему, я его нашел. Я обо всем ну что, Алексей, мы к тебе пришли в гости. Тук-тук-тук. Конечно. Есть. Я так, тут у нас позабочусь. уже сейчас минус один гряв будет бучке. Надо осторожненько идти вперед. Чем могу быть полезен? Выполняю. Есть. Так. Выполняю. Конечно. Есть. Выполняю. Вице-адмирал Стуков. Мне приказано освободить вас от занимаемой должности. Лейтенант Тюран. Я ждал вас. Мы оба прекрасно знаем, зачем вы здесь. Давайте. Не тяните. Спокойной ночи. Стуков. Да пошел ты! А -а -а! Лейтенант Дюран, немедленно доложите обстановку. Жерар, мой добрый друг, в наших рядах и правда был предатель. Но не я. Дюран. Манипулировал нами с самого начала. Он убедил тебя уничтожить псианнулятор, наш главный козырь в борьбе с зергами. Потом, на Айуре, он не помешал зергам оттеснить нас, хотя Менгск и Рейнер уже были у нас в руках. Я вернулся на Браксис, чтобы запустить аннулятор. Нашу Единственную надежду, и за это ты приказал убить меня. Дюран – твой враг, Жерар. Возможно, он даже заражен. Используй аннулятор. Заверши нашу операцию. Так моя смерть хотя бы не будет напрасной. Вот так вот. Алексей! Нет! Что же я наделал? Компьютер! Где этот чертов дюран? Адмирал, наши сканеры потеряли сигнал лейтенанта. Он исчез. О, нет. Смотрите, ребята, что осталось Допустим, от Алексея. Капитан, Энергетическое ядро аннулятора перегружено. Единственный способ избежать аварий — отключить ядро реактора с терминала ручного управления. Должно быть где-то дюра. Солдаты, вы хорошо послужили вице-адмиралу. Почтите его память и сделайте все, чтобы аннулятор уцелел. Найдите этот чертов терминал ручного управления. Какие будут От Алексея Стукова цель по сути ничего не осталось, хотя его все равно потом каким-то образом восстановили во втором Старкрафте. Я, честно говоря, даже не представляю, каким образом. Так, терминал безопасности находится там. Ну что ж, двигаемся в ту сторону. периметра нарушена. Внутри комплекса Черт подери, сэр! Откуда Это подтверждает, что дюранцы однотергами. подери, их всех! Спасите аннулятор любой ценой! В атаку! Тираны! Покажем, что такое мощь тиранов! Давайте наверх сбираемся. Быстрее, у нас очень мало времени. Дерьмо. Ой, дерьмо. Так, какую нам сторону-то идти? Наверное, в эту, да? Так, вот какая-то камера. Не обязательно нам прорываться через нее. Отверждаю. А, или обязательно, да? Ё, твоя мать. Место Хорошо, что ты готова оказать помощь. Мне тут она очень нужна сейчас. Отверждаю. Мне бы сейчас лучше, на самом деле, минералов Отверждаю. бы вместе с Веспинчиком дали бы отказания. и КСМ. Чтобы починить моих Отверждаю. бедных Голиафов. Пипец, я не знаю, как этим войскам управлять. Ой, дерьмо, попались. По-моему, сейчас мы попались уже. Ну нет, слава богу, справляемся пока. Так, минус слоники. О, щит! Слоники! Фу! было близко там свора целая была с зерлингов да подождика а куда мы идем вообще мы по-моему идем не в ту сторону верно или типа это такой длинный путь так сказать к победе Блин, иди отсюда, Голиад. Дерьмо, он yeah, просто застрял. Отлично. Ну, не знаю, вкусно ли это запах вообще зерлингов жареных. Ой-ой-ой-ой. Сука, мой бедный Гляв, Гляв герой. Штаб вас понял. Да, Даю моё. Так продолжаем. Связь, Канал Штаб вас понял. Связь... Продвигаемся дальше. За... Чего? Мы за рой сказали. Ой, oh, щит! Это же самоубийцы. А вот это вот дерьмо меня не радует. Я место бы не хотел видеть этих парней в дальнейшем. Место так, чувствую, я очень торможу, надо быстрее двигаться. Это а уже половина время прошло, а я все еще, все еще очень далеко от цели своей. Система так, присоединяйтесь ко мне быстрее, ребята. Конечно, пора двигать кулик. Стоит. ⁇ театр! Термище собачье. Короче, двигайтесь туда и все, и забивайте на все. Вообще. А, окей, вы не можете пройти, да? Ох, твою же... Какой еще Джонни? Бедняга Джонни. Это было забавно. Давайте идите, короче, напрямую, а то время у нас все меньше и меньше. Нам нужно быстрее двигаться вперед. Вот дерьмо нас сзади тут покушают. Цель выбрана. Какие будут указания? Системы функционируют. Подтверждаю. Давайте, все вперед. Связь налаженная. Ой, ой ой ой ой А вот это плохо. Это что там было сейчас? Это, видимо, вот эта подземная тварь, которая кидает э, паразитов, да? Наверное, да. Это она была самая. Давайте все вперед в атаку. Отлично. Давайте все к пси-аннулятору, быстрее. Связь Мы должны спасти его. Кармаху отключения ядра реактора запущен. Точнее, извините, да, это отключение ядра Пси-аннулятор должен работать на полную мощность круглосуточно. Я оставлю здесь гарнизон для его защиты. Готовьте флот. Мы отправляемся на планету Чар, чтобы подчинить, наконец, проклятый сверхразум. А Дюран еще ответит за то, что натворил сегодня. Спасибо, Дюгаль, адмирал. Мы выполнили задание. Довольно быстро, я так понимаю, потому что я спешил уже на последних минутах как можно быстрее. 72 даже ЭПМ у меня был, ни херена себе, представляете? Ладно, что ж, надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии.